Привет. Привет! Портативные бытовые электрические станции по конструкции очень компактны, доступны для легкого ремонта, но в то же время техническое оснащение станции очень чувствительно к непрофессиональному вмешательству в систему автономного управления двигателем. Двигатель этой электростанции остановился со звонким стуком в картере. В начале владелец полагал, что это стук шатунного вкладыша, но у данного типа двигателя вкладыш отсутствует вообще. Для более широкого доступа и удешевления конструкции производители используют упрощенные технологии, обеспечивающие работу двигателя электростанции в режиме близком к оптимальному и только на гарантированный срок эксплуатации по рекомендуемым правилам производителя. Любое малейшее неоправданное вмешательство может вывести двигатель из строя. Непонятно зачем и для чего владелец этой электростанции решил что-либо здесь настраивать. По его словам, при подключении нагрузки на генератор его двигатель сразу останавливался. Предполагал, что в этом виноват рычаг отрицательной обратной связи центробежного регулятора или сам регулятор в целом. Ошибался дядя. Не этот регулятор был виноват. В один из ловких моментов Шплинт соскочил с оси рычага регулятора удерживающегося в картере в заданном положении. С той самой оси соскочил также рычаг, идущий к заслонке Карбюратора. Что произошло впоследствии видно здесь. Хорошо, что двигатель получил незначительные повреждения. И плохо, что они все же есть. Станция электрическая. Бензогенератор. Крас 168 м. Ремонтируем сами. Да. Что на этот раз? Поломка двигателя. Желаю удачи тебе. Спасибо. Какие нежности. Регулятор был виноват. Закрепим шплинт в положении, при котором вау рычага будет свободно вращаться на определенный угол. Будем получать электричество. Кто будет получать, Я а у кого есть? Ясно. Надеюсь. Непонятно для чего шайба устанавливает внизу под стенкой картера, ведь вал рычага свисает и вся конструкция опирается на шплинт, а впоследствии при отсутствии его на хомут рычага центробежного регулятора Шайбы из заводского места переносим наверх. Попробуем запустить двигатели, как видим регулятор у нас пока исправно работает.